Мама. Простое, казалось бы, слово. А сколько в нем нежности? Ласки. Тепла. Ребенок лопочет, его бестолково. Ручонки раскинув, припухший от сна. В печали и в радости мы произносим. То рубкая мама! То резкая мать. Порой на чужбине друг сердце попросит. Совсем незнакомую мамой назвать. А дома так часто ей делаем больно. Поступками. Взглядами, жестами мы. Потом вдалеке вспоминаем невольно. О том, что прибавила ей седины. И пишем на школьных листках торопливо. Признание своей запоздалой вины. Она их читает, краснеет стыдливо. И в горьких морщинах слезинки видны. Давно без письма все обиды простила. А тут ей до боли приятно прочесть. Спасибо, родная, за то, что растила. За то, что ты любишь. За то...